Как ставить цели? Не нужно ставить цели, это мешает нашей одной глобальной цели, которая должна у нас сбыться. Какая наша одна глобальная цель? Одна глобальная цель человека — это прожить в счастье и радости. Как сделать так, чтобы эта глобальная цель наша исполнилась? Мой вам совет. Возьмите листок бумаги и напишите на этом листе слова. Как бы вы сейчас вот были... Ли, вот, сейчас допустим нужно умереть и опишите то что должно произойти в вашей жизни чтобы вам было не страшно и чтобы вы были удовлетворены жизнью прожитой напишите у меня есть и дальше там янах там напишите просто на листочке напишите со слов у меня есть напишите у меня есть там дом много денег любимый мужчина там счастливые дети у детей квартиры и так далее после чего такую бумажку в настоящем времени После этого эту бумажку напишите дату сверху, после этого бумажку эту вот так вот сложите, спрячьте куда-то и это успокоит вас в вашей жизни. Это и будет для вас правильно поставленной мега или мета задачей вашей жизни.